ребят по названию видео вы наверное поняли Ура, у меня 100 подписчиков ребята что не фан, -фан встречи там были немножко отрицательные комментарии все равно фан-встреча будет проходить поэтому не волнуйтесь сказал уже в николаеве э, вот э, на поле 39 школы школы в парке кто не знает николаев это в украине да. э, ребят поэтому ничего не будем отменять Честно, так по боку, что там написали пози... ну, отрицательные комментарии. Точнее, я все равно буду ее устраивать. У меня 100 сто, сто уже... Уже 101 подписчик, ребят. Это очень круто. Спасибо всем, что вы меня смотрите, подписывайтесь на меня, ставите лайки. Я люблю вас всех. Подписчиков Гайсов, как еще? Не знаю. фан встреча будет, поэтому ничего не отменяем. Будет фан встреча Спасибо всем за 101 подписчик. Это, ребят, вы понимаете, насколько это круто? Это очень круто. Это очень круто. Спасибо всем, что вы подписываетесь на меня, смотрите. Всем пока-пока, гайсы. -пока, всех люблю. Спасибо, фан-встречи будет.